Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, доживьте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья, с вами Агит Пароход, Осей Киса, Лена Дьяченко, Валентин Девлянская. Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Ну, что понедельник ознаменовался высокими рейтингами Украины. Вот что меня как бы повергло в легкий шок, когда я пытался... Найти, чем же живет страна. Оказывается, жена, жи, страна живет топом, да, извините, если сказать, оговорился. И топ этот состоит в том, что Украина вошла в топ-40, почему-то, ну, как бы, 40 е место назвали топ-40. Не чокаясь. Ничего да. Значит, американский журнал US News and World Report, он сделал рейтинг могущества стран. И вот Украина заняла 39-е место в этом рейтинге. Поэтому 40. Не, назвали топ-40, потому что там, в принципе, судя по тому, что новости умалчивают, ну, и кто-то есть еще после, я подозреваю, что их было не 40. Ну, то есть, как бы рейтинговали все-таки, наверное, большинство как бы цивилизованных стран. Но нам дали, как бы, вот, оказывается, у нас самая мощная там экономика, армия и прочее место, которое позволяет вносить Украину на 39-е место. И тут же, вот в чем, собственно говоря, Апреля ситуации, тут же выяснилось, что Украина занимает 17 место, вот тут уже было конкретнее, среди 58 стран в рейтинге, который показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата 2020. То есть мы как бы эффективнее всех боремся с выбросами парниковых газов, и поэтому мы молодцы, мы заняли 17 место, и это натолкнуло меня на размышления. Собственно говоря, за счет чего мы это смогли достигнуть, достигнуть вот таких вот высот, и эти размышления привели меня к необходимости посмотреть, а что же у нас происходит с точки зрения потребления энергоресурсов. Ведь по большому счету основным источником выброса парниковых газов является промышленность. Она больше всего потребляет энергоносителя. ну понятно, там... Плюс генерация, которая сжигает, например, уголь или газ и производит электроэнергию, и, соответственно, производит выбросы, выбросы парникового газа. И вот что, что интересно оказалось. То есть, я не поленился посмотреть, потому что это будет весьма, весьма показательно и интересно. На профессиональном сайте энергетиков я очень долго искал. Вот со статистикой у нас беда, вот по крайней мере по электроэнергетике это вот просто была беда. Я нашел этот замечательный, как бы эту замечательную статистику, что же происходило в Украине начиная с 90 -го года. Так вот в 90 году Украина производила э, 300 миллиардов киловатт-часов, при этом потребление составляло 227 миллиардов. А сейчас? Вот, а теперь внимание, самое интересное, 18-й год, сюда не попала статистика по 18-му году, значит... А по 2018 году производство составило 159. Два раза болеть. Практически, да. А чистое потребление составило 122 миллиарда киловатт-часов. Я, я удивлен, уже 17 место. Ну, начнем с этого. Ну, вот, что уже должно было быть сильно больше. Аналогично, но ну, мы покажем вот это вот, там очень, очень красиво показано, как с 90 -го года. Ну, то есть, там понятно момент развала Советского Союза, то есть, там, кризис, понятно, кризис промышленности, все, но, в отличие от других стран, uh -huh. от той же, например, Российской Федерации, то есть, восстановление так и не произошло. То есть, мы все время говорим, когда говорим об украинской экономике, мы не достигли ВВП 90, там, уровня 90-го 90 или 91-го года, то есть, единственная из стран постсоветских, Украина, то есть, она достигла только 60% от ВВП 91 -го года. Так вот, с потреблением, с производством и потреблением Энергоресурсов происходит та же самая история. Ну, то есть, естественно, что основным фактором это падение промышленности. Но, очень показательно в этом плане, что падает потребление не только в промышленности, а падает потребление и в частном секторе бытовых. Правда, такая, знаешь, это для парохоботов и для, может быть, даже и для офиса Гончарука или офиса президента это будет весьма показательно, поскольку сокращается население это такой интересный момент, растет подушевое производство киловатт-часов ну понятно, да, то есть искусственный как бы, рост на трупах по сути рост на трупах, то есть у нас сейчас там несколько тысяч киловатт-часов подушевого, подушевого производства хотя там в начале было всего лишь несколько сот Ну можем, можем просто точнее потом цифры посмотреть но эм, факт того, что эм, не текущая ситуация, не прогноз на следующий год, сейчас там телеканалы будут все спрашивать, а что вы видите в следующем году? Вот то, что я видел в этом, я вижу и в следующем, собственно говоря, это не, неприлично произносить вслух. А, никаких предпосылок для того, что ситуация кардинальным образом изменится нету, значит, соответственно, мы можем порадоваться, в одно, так сказать, завершая мысль по поводу рейтинга и семнадцатого места, я думаю, что там в двадцатом и двадцать первом году Украина вообще может достигнуть еще больше. А, а ты не думаешь, что семнадцатое место связано с тем, что на днях, на прошлой неделе, в четверг, если я не ошибаюсь, Рада приняла закон о мониторинге выбросов парниковых газов, то есть теперь можно будет торговать квотами, и возможно это нас подняло в рейтинге, и чем нам это вообще грозит тогда в твоей логике? Ты знаешь, с квотами там же интересная история, вообще об этом как бы не любят говорить создатели вот этого Парижского соглашения. Знаешь, кто основные покупатели квот вот в Европейском Союзе? Об этом тоже не говорят парисичным украинцам. Да, в принципе, вообще моветон. Это генерация. Тепловая генерация в Европе скупает вот эти вот квоты, потом забивает их в тариф. И в конечном итоге за это платит рядовой потребитель. Но ну, мы движемся в направлении Европы, так что, в принципе, как бы, ну, а куда будут ну, направлены... След, следствием будет повышение тарифов на электроэнергию? В Европе. Ну, у нас тоже. Ну, у нас получается вот, нет, у нас запели, смотри, у нас, к сожалению, запели опять вот эту вот историю про... С газом уже более-менее успокоили, там понятно, это мы сейчас отдельно обсудим. Теперь запели про электроэнергию. Причем э, песня повторяется с точностью до э, газовой истории 2014 15 -го годов, когда премьер Яценюк ходил и говорил, вы же видите, у нас самые низкие тарифы. Мы должны платить больше для того, чтобы мы могли добывать больше газа. Так, в законе об анбандлинге газотранспортной системы, который мы обсуждали, там же речь идет и о, о, о распределительных магистралях, которые транспортируют электрическую энергию. Ну правильно. Теперь же не так правильно. И, и, и значит, э, речь идет о закладывании в тариф, в том числе и, Конечно. Не, и... Только на, э, не только инвестиции в газотранспортную систему, но и любые инвестиции в.. Распределительные сети ну, тоже будут заложены. Смотри, я тариф. объясню, но это, об этом просто ну, как бы мало кто говорит. Причем, а мы будем. Да, мы будем об этом говорить. Причем, интересно, эта практика, она в России уже введена, но она вводилась в паритете с ростом доходов. То есть, там росла экономика, соответственно, росли доходы населения. Значит, что происходит? Ну вот, начинается эта песня, начинается идеологическая обработка. Богатые должны заплатить за бедных. Помним эту историю, когда было с газом. И Ценек бегал и кричал, богатые будут платить за бедных. Богатые за счет того, что как бы низкие цены на газ, они вот жируют, понимаешь ли. Но с богатыми разобрались за эти пять лет. Их осталось как бы, извините, полтора процента несчастных. Значит, теперь нужно взяться и рассказать, так сказать, о, теперь об электроэнергии. Значит, уже зазвучала цифра. Эта цифра составляет... 2 гривны 88 копеек, то есть, считай, практически 11 евроцентов за киловатт-час. Ну, вот для сравнения, потребитель в Германии при их зарплатах и нагрузке налоговой на киловатт-час электроэнергии, туда же и зеленых включают, и поддержку традиционной генерации, значит, европейский потребитель бытовой платит 30 Евроцентов. Вот украинцам предлагают платить 11 евроцентов за, за киловатт час. Прекрасно. Я считаю, что это еще один шаг в направлении Европы, собственно говоря, и обнищания украинского населения. Хотя, реально, если брать, экономически обоснованная цена будет где-то 2 гривны 10 копеек, 2 гривны 20 копеек. Ну, то есть, это где-то порядка 7-8 евро. Но ну, это если уж брать ну, по гамбургскому счету, действительно, сколько нужно. Но, что тянет за собой вся эта история с электроэнергией? Так и не было введено так называемый, так называемый РАП-тариф, РАП-регулирование. Об этом очень много говорили. Значит, о чем идет речь? Если сейчас... Тариф на электроэнергию, кстати, и на газ точно так же, он формируется по принципу затраты плюс, то есть все-все-все вместе собрали, плюс там 10% маржи положили сверху, и там условная облэнерго говорит, ну вот у меня столько стоит. НКРКП имеет право принять как бы, во внимание или там, обрезать, сказать, не, вот это тебе много, тут мы тебя порежем, и тут тебе как бы, а там занесешь. Вот. И отдать как бы э, в свое видение э, уровня тарифа. То при РАП-регулировании Облэнерго получает фиксированный тариф. То есть это процент на вложенный капитал. То есть как бы ни происходило, чего бы ни происходило, они получают конкретно фиксированную Работы должны будут заплатить э, барину, Правильно я понимаю? Ну, по-хорошему в нормальной экономике. Или ты говоришь, сейчас говоришь, что РАБ – это аббревиатура? Я я сейчас не расшифрую тебя. Так а зачем понятно же аббревиатура? Издеваются просто? А, ты в этом смысле, ну да. Не, еще раз, в нормальных странах, вот, ну, я приводил пример, даже в России запустили эту историю, она работает. Почему она работает? Она действительно экономически целесообразна. Логика в этом определенная Что Отмена отмены крепостного права? Отмена крепостного права, да. отмены? Вот, но, Лен, еще раз, вот смотри, эта история как бы, но она в любом случае ведет к росту тарифа. Даже при нормально функционирующей стабильной экономике, не так, как у нас происходит сейчас, растущих доходах и прочих, у тебя все равно первые три года будет рост тарифа, так или иначе. Да, она дает потом эффект. Она снижает количество аварийных ситуаций, она дает возможность получения более качественной услуги, и в конечном итоге тариф начинает снижаться. Ну вот везде так работало. Но это Украина, не Россия, мы понимаем, поэтому здесь так работать не будет. Здесь тарифы будут даже после введения РАП-регулирования они все равно будут м, после подниматься как эту схему раскусят чиновники, я думаю, что ничего снижаться не Они уже курсе. А, Очень-очень плохая новость политическая, даже две, особенно для Владимира Зеленского, потому что сегодня уже глава Аграрного комитета парламента заявила о том, что было бы неплохо в пятницу во втором чтении проголосовать законопроект о продаже сельхозземель. Да? Это тот злой, законопроект, который разрешает Сейчас по ситуации на первое чтение 200 тысяч гектар сельхозземель в одни руки. А да? там уже 600, Да, уже есть про, про 500 и про 600 версии, про то, что иностранцам таки будет не запрещено и физическим, и юридическим лицам. Да? Но на самом деле для Владимира Зеленского это обернется очередным обвалом его личного рейтинга, на котором сейчас все и держится. И, собственно, ради из-за которого это все и произошло. Это первая новость. Да. В Новый год, возможно, есть расчет на то, что это последняя сессионная неделя в этом году, и в Новый год страна уйдет. Ну, вот надеются, что 20 декабря все уже будут в не очень трезвом состоянии, и никаких протестов фермеры не устроят. Но я думаю, что обвал рейтинга произойдет, и это будет, к сожалению, неминуемо. То есть, возможно, в Новый год мы уже уйдем с продажи земли. Ну, в принципе, с 20 числа, там, числа, ну, чуть позже в этом году, с 24 -го декабря, начинаются каникулы. Вот. Но, в принципе, народ-то готовится уезжать, поэтому расчет весьма, весьма может оправдаться. Вполне пока все в начале января будут еще праздновать. Кому надо после вступления закона в силу, подписания его и подписания президентом, сначала главой парламента, потом президентом, в принципе, там нужно немного дней для того, чтобы быстренько переоформить, что нужно, арендованные паи в покупку дешево. Ну, тихонько. Я думаю, что соответствующая схема мы, мы уже наработала. из новогодних mm -hmm. праздников можем выйти, а земля уже Украине не принадлежит. И так бывает. Но ну, э, я продолжу, как бы, вот, историю, что нас ждет, и в том числе по, по газовым тарифам, да, у нас тут почему-то очень тихо и незамечено СМИ прошел скандал, когда господин Витренко на страницах своего Фейсбука обвинил по сути дела действующих руководителей, ну то есть своих... Это, это, это директор, директор по развитию, если я не ошибаюсь. Ну, помню, значит, второе, второе, лицо второе лицо в «Нафтогазе» да. обвинило в коррупции и воровстве первое лицо Да, Нафтогазе. если бы была увеличен, увеличена, Красная собственно, история. добыча, вот это у него на фейсбуке было написано, и а, у, поднят уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала, пишет господин Ветренко и в двадцатом году Украина могла бы экспортировать, а не импортировать газ. Что, русский газ экспортировать? Нет, свой. Угу. Свой. Угу. Ну, не будем сейчас вот, ну, как бы мы по -по -по почитаем. И, и вопрос цены на газ уже э, не мог бы использоваться для политических спекуляций. А так мы, вот самое главное заявление, а так мы э, расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию. То есть, по сути дела, это был такой выстрел из двустволки, потому что дупретом било и по Коболеву, главе нафтогаза, и по господину Фаворову, главе газового дивизиона, который ответственен за добычу, и который в 2018 году приступил к исполнению, сразу же начался скандал, когда подконтрольная под внутреннее ревизионное управление обвинило значит, там, в конфликте интересов что компания, в которой, которую создал и в которой работал господин Фаворов, энергетические ресурсы Украины, значит, она закупала газ там, по каким-то схемам не, не совсем понятным, прозрачным и по заниженной цене. А, а теперь как бы выстрел идет относительно того, что за время, уже там год руководит господин Фаворов, добычи даже почти больше, что так и не произошло. Добычи там, комментарии просто бесподобные. Ну, кому интересно, могут зайти в Facebook, в принципе, посмотреть это в, в открытом ну, ну, доступе. Витренко назвал Коболева и Фаворова неком... Коррупция... некомпетентными, некомпетентными коррупционерами. коррупционерами. Класс, понимаешь? Прекрасная вот? история внутри Нафтогаза. Это значит, что внутри началась политическая конкуренция за выживание. И очевидно, мы увидим изменения в руководстве таких ближайших разговоров. Клубок время... друзей. Потому что, смотри, Ветренко-то был на переговорах в Париже и даже поделился своими. это он оттуда такой дерзкий вернулся. Но он же он Путина видел. Но он Ветренко... же приехал, он же приехал и делился впечатлениями с китайскими писателями. Помнишь, как в Даунхаусе? То есть его первый раз понарошку расстреляли. Вот. Первый раз он Путина увидел, приехал и делился впечатлением с украинскими журналистами. Я Путина видел. Я, я его слушал. Теперь он как бы, ну то есть я так понимаю, что он считает, что он ну, единственное и Подожди, не... а когда они в конце года всем нафтогазом, все втроем решают э, дивиденды, выплачивать или себе в качестве премии, или пускать на георазведку и добычу, и решают, что все-таки лучше выплатить, а не пустить на добычу, он тогда... Э, тоже получается, ну тогда чем они думали? А там дивидендов не остается. А, Ты понимаешь? Они распиливают yes. тихонечко. <смех> да, там очень, ну смех, смехом, но это правда, вот по тем финансовым отчетам, там идет безумный рост операционных затрат. Ну как, как стырить деньги, понимаешь, так, чтобы не через дивиденды, не платить налоги. То есть и все. он сейчас начинает говорить, что те два воры, а он как бы честный. А он в белом. Uh -huh. Есть, ну, все. сам факт интересный, мне кажется. Для, коррупционеры, для, для верховной власти интересный факт о том, что менеджер нафтогаза э, заявляет о факте разворовывания нафтогаза. Ну, вот здесь очень бы хотелось, а последует ли за вот этим вот. Допрос. Будет Дописом, да, в Facebook заявление господина Витренко, не знаю, в Госбюро расследований или в Антикоррупционное кажется, для, бюро. Достаточно для, и для парламента, который может выполнить контролирующую свою функцию и создать э, или следственную комиссию, или вызвать хотя бы на комитет этих зайцев. Ну, да? то есть, да. Это, кстати, заявление, в, в связи с чем-то было сделано заявление. заявление для было, НАБУ хватит. Да, сделано в связи с, с новостью по поводу того, что Нафтогаз существенно поднимет цену на газ. То есть, было заявлено, что на 33%. По сравнению с декабрем возрастет цена на газ, если я не ошибаюсь. Так это может дешевое шоу на троих, когда они решили сидели, чесали репу. Экономических предпосылок к поднятию газа не, цены нет, а поднять цену хочется. И вот они решили шоу для бедных устроить такой мексиканский сериал, чтобы все обсуждали, как Коболев поссорился Светренко или что? Ну, не, смотри, у них конфликт идет уже давно. Коболева регулярно, кстати, об этом спрашивают. Он уходит от комментариев относительно конфликта с Светренко. Но все знают, что черная кошка между ними пробежала. Я так понимаю, когда они поняли, что у них вот, вот столько всего вкусного. Вот, а поскольку, так сказать, всех много, а всего мало, а, и всего, мамы, две. а мамы две, и всего всем не хватит, понимаешь, поэтому начался, началась вот эта вот борьба нанайских мальчиков внутри, на Ну а в это время, когда страна летит в пропасть, когда сейчас поднимутся цены на газ, на свет, за ними, за ними поднимутся все остальные цены, да? обвалится, соответственно, искусственно удерживаемая гривна, в это время... Я напомню, перед этим на прошлой неделе мы слышали от слуг народа стоны о том, что поскольку у них они очень заняты, и закон об особом статусе Донбасса у них не было времени писать, поэтому продлили старый, в это время кабинет министров выступает с неотложным заявлением. Он обратился, жестко, так обратился к парламенту и попросило наше правительство срочно принять законопроекты о легализации игорного бизнеса. Вот у них ни на что времени не хватает, а игорный бизнес срочно нужно легализовать. Вот на них время на написание этих законопроектов есть, и для спасения экономики эти 3 миллиарда, которые у них, которые у них заложены в бюджете от легализации игорного бизнеса, это сколько на 20%? Если вы сколько это долларов, будет? А, Немного. Да, ну то есть ерунда полнейшая, капли и слезы в госбюджет, но при этом э, развал каких-то социальных устоев, да, то есть у нас на каждом шагу будет казино и соответствующая инфраструктура с... Ну, легализовать проституцию потом ост ост останется, легализовать наркоторговлю останется. Да? <свист> э вот, социальные последствия, они не просчитывают, но вот срочно сейчас, прямо под Новый год, им надо легализовать горный бизнес. Yeah, ну мы еще раз возвращаемся с тобой к той теме, которую обсуждали, в, в, когда обсуждали программу Кабмина. Э и говорили по поводу того, что в программе и в бюджете... Когда бюджет, то же самое. А, полностью отсутствуют драйверы роста экономики. Ну то есть то, что заложено... отсутствует? Как... У них как раз и горный бизнес, и у нас драйвер. То, что, Вот я же как раз об этом и хотел сказать. Драйверы роста, которые там прописаны, приватизация, как мы с тобой помним, 12 миллиардов, 6, 6 малая, 6 большая, и горный бизнес, и строительство дорог. Они считают, что строительство дорог как бы принесет им... В, в, на одном из эфиров, не помню кто из зеленых, как бы там с пены у рта мне доказывал, что каждая вложенная гривна принесет 6. А мы уже рассказывали по поводу а того, она, что может, принесла, не, опыт, опыт трех лет как бы, дополнительных ассигнований в дорожное строительство принес 2,5 копейки с каждой вложенной гривны. То есть гривна даже не отбилась, не то что один к одному, то есть а в минус сработали и нет никаких предпосылок, что как бы вот эти вот новые миллиарды гривен, которые будут складываться в дороге, они каким-то каким образом э, отобьются. То есть, по сути дела, драйвер экономики в виде промышленности, которая должна быть, она продолжает валиться, и на нее никто не обращает внимания. Кстати, вот возвращаясь, да, я когда про электроэнергию говорил, говорил, что к газу вернусь, вот мы покажем, как бы, вот смотрите, во-первых, вот в целом это график э, потребления, Газа и импорта газа, соотношение, вот мы можем увидеть, когда с 2014 года резко, резко вниз пошла. А вот второ, вторая картиночка, она очень показательна. Вот здесь посмотрите, 2014-2015 год, как резко обвалилось потребление газа и по промышленному сектору на 38. То есть вот желтая стрелочка. Это, и люди вымерли. Да, желтая стрелочка, это 10 лет. То есть, падение шло потихонечку, и оно шло как раз за счет энергоэффективности. И 38% за два года. Ну, то есть, ровно столько же, сколько при тоталитарной, там, разной власти были, ну, так сказать, при, при всех злочинных властях, да, за 10 лет. И, кстати, что характерно... Нак очень гордился этой картинкой, он всем показывал. Смотрите, как мы резко сократили потребление, ну вот мы пришли. Промышленность он... закрылась, люди вымерли, беженцы выехали, Донбасс и ушел, в 10, в 10 раз ушел. И в 10 раз поднялись тарифы. Ну, естественно, как бы никто... Прекрасно сэкономили потребление. Сэкономили, но самое интересное, понимаешь, вот парадокс в чем еще? Они не говорят еще очень важные вещи, вот, э, которые в этой картинке, как бы, она скрыта. Она, они же ее, ну, боятся об этом сказать. Это, кстати, тоже продолжается... Э, ну, хорошо, не нравится в России, это в России тоже продолжается. И будем говорить о Польше. Это продолжается в Польше, куда активно, кстати, сейчас переманивают наших газовиков. Это программа газификации. программа газификации населенных пунктов. То есть, это считается как одним из приоритетов внутренней государственной политики. А, так вот, Количество абонентов, то есть домохозяйств увеличивалось, причем увеличилось за период, вот который на этой табличке с 3 по 13 год, да, за 10 лет оно выросло на полтора миллиона домохозяйств, которые стали дополнительными абонентами, а потребление газа уменьшилось на 1%. Это очень показательно. А здесь была обратная ситуация. То есть и домохозяйство под нож, ну вот все, что ты сказала, как бы, естественно, произошел обвал, так, но газификация того... остановилась. То есть этого пункта во внутренней государственной политике, начиная с 2014 года, нету как давности. Так правильно я хотела сказать, что у нас есть села, куда газификация после войны просто еще не дошла. У нас есть села без газа, нас, и, и причем этот процент огромен, это не просто случайные какие-то белые э, пятна. У нас огромный процент территории просто не газифицирован, и люди топят этими баллонами достаточно опасными. Но вот все идет к тому, кстати, вот тоже еще очень, очень важная новость, о чем мне пишут в газетах. О, офис президента на этой неделе собирается с, провести совещание с главами областных, не знаю, будут ли районные но областные администрации точно, на тему нулевой транзит газа с 1 января. Ну, то есть, Коболев, Светренко, все нефтегазовцы такие хоронят транзит, такие трубу продают кому-то, кто будет использовать не для транзита русского газа. Ну, то есть, смотри, или, ну, Зеленский переломает вот эту вот... Из или инфекция. дирижаблями... Да, не, вот эту шоблу я имею в виду, которая как бы вот гонит всю эту историю под подоткос с украинским транзитом. Или придется договаривать, потому что и русский, вот парадокс ситуации, что даже вот в том абсолютно, я считаю, ну как бы неприемлемом виде, в котором создан, я когда разговаривал с представителями Газпрома, они говорят, как трубу передали частной компании. То есть, государственную магистральную не, но трубу. но юридически она остается в госсобственности, но на таких условиях, что государ государство дела, и правительство не имеют никакого права вмешиваться в то, что с ней происходит. Да, то, что с ней будет происходить. Но, при этом, самое интересное, что в принципе Газпром готов работать. И самое смешное, европейцы готовы работать. Если будут созданы соответствующие условия и даны гарантии со стороны правительства, ну, государства. Но мы с тобой уже обсудили, что у нас с государством происходит. Поэтому. Но по логике Но... вещей эту трубу надо было отдать кому? Поставщику газа, то есть Газпрому. И, потребителю. и кому? И потребителю. То есть Франции из Германии. Ну может еще Италии. Италия. Немножко Италия. Она да? с удовольствием включится вот в этот логика, процесс. Вот э логика... -э если бы труба была задумана под продолжение транзита. Понимаешь. Ну, поскольку не этим прекрасным людям ее отдают, а пока мы не понимаем кому, но мы, я под, повторю свое подозрение, мы подозреваем, что отдают ее кому-то, кто вообще не заинтересован в транзите. Тут парадокс. Это Соединенные Штаты Америки. Да, да, да. Тут парадокс ситуации просто состоит в том, что как бы если Европа поддерживает Украину, все так мило, все так здорово, и вот Украина очень часто представители нафтогаза за последние 4 года, то есть господин Коболев-Светренко, бегали и говорили, а давайте, отдайте нам газ на восточной границе, мы будем европейцам поставлять. И вот тут, как вот с этим контейнером, который мы с тобой вспоминали, который ехал от нас в Шелковый путь, путь Он потерялся в степях Казахстана. Да, и забыли спросить Казахстан, так вот европейцев забыли спросить. А парадокс ситуации состоит, что европейцы не готовы. Потому что они не видят вменяемого партнера здесь. И они боятся, они хотят, чтобы Газпром в данном случае продолжал нести ну, как бы на себе обезы по доставке газа к западной Но это все равно как Украине. сейчас в Сомали заключать какие-то юридические договора. Ну вот Точно такая же история, поэтому как бы, Зеленский, о, господи, Коболев, Светренко могут сколько угодно как бы, там, рассказывать о своих, так сказать, невиданных менеджерских талантах и свершениях. Но факт остается фактом: Европа не готова доверить им стратегический вопрос транзита газа, тем более в отопительный сезон. То есть они хотят продолжать сотрудничество с Газпромом. Почему я и говорю, что в принципе в этой всей истории с транзитом создать но ну, нормальную работающую, функционирующую бизнес-модель и бизнес-структуру не представляется никакого труда. Но если это люди будут находиться там, которые заинтересованы в украинском государстве, а не в перечислении премии МАГА. Еще, еще одну мину замедленного действия заложили под репутацию Владимира Зеленского. Я не знаю кто, но те, кто разработал и от его имени внес в парламент изменения в Конституцию о вот так называемой децентрализации. Сегодня они уже стали доступны, и если коротко, то немного изменяется административно-территориальное устройство. Вместо районов, районы укрупняются там раз в пять и вводится вместо них округа, но это, это все декоративные изменения. Главное изменение заключается в том, что главы областных администраций заменяются на префектов. И если сейчас глава администрации — это часть исполнительной вертикали власти, которая в основном координирует деятельность на местах структурных подразделений министерств, ведомств и центральных органов исполнительной власти, да, то префект будет наделен правом остановить акт, органа местного самоуправления и распустить э, своими действиями, то есть запустить цепочку действий, которые в итоге приведут к распуску органа местного самоуправления. То есть вся ваша демократия, все ваши созданные э, объединенные территориальные громады и песни о том, что э, отдали какие-то полномочия и какие-то ресурсы финансовые на места, она вот этим, вот этой инициативой, внесенной от имени президента под его честное имя, она уничтожается. Да? То есть префекту над, даются полномочия невиданные. Да? просто отменять все местное самоуправление. Таким образом, кто-то, кто это делал, сейчас, уже начиная с сегодняшнего дня, поссорил президента Зеленского со всем местным самоуправлением. То есть он раз, разрубил любые мосты, любые возможности наладить этот контакт, выстроить эту коммуникацию и практически поставил их по разные стороны баррикад. Кто это делал и зачем, я не знаю. Но вот представьте себе, Зеленский возвращается с какой-то победой из Парижа и говорит о том, что я иду к прекращению войны и к реинтеграции Донбасса. И в этот момент Донбасс читает на сайте парламента этот законопроект сегодня, где написано, что префект сможет весь особый статус, все полномочия, просто э, вот любой акт э, местного самоуправления остановить, прекратить, а потом распустить. При Нет. этом, когда Конституционный суд признает неконституционными законы, принятые парламентом, это не чревато для парламента распуском. А здесь оно будет чревато, во-первых. Во-вторых, у Конституционного суда нет полномочий рассматривать акты местного самоуправления. Да? То есть там есть еще ряд э, юридических э, нестыковок и лаж, но не об этом речь. Представьте себе сейчас Донбас после э, Нормандии, сидит, читает вот такую инициативу Зеленского, которая говорит о том, что не будет никакого... Ни особого статуса, ни, более того, не будет в Украине после этого местного самоуправления. Области... Назначаемый чиновник, вот представьте, назначаемый чиновник э, сможет избранный орган местного самоуправления ну, вот полностью класть на колени, топтать и уничтожать. Подожди чиновник, тут он, смотрит? тут еще и... и законом будет, отдельным законом будет определяться порядок создания, изменения границ и переименования областей, округов и громад из конституции при этом убирается конкретный перечень областей, то есть это означает, что рада сможет перекрыть границы областей, например, их объединить, не меняя основного закона. То есть теперь решением рады, возвращаемся к Донбассу, то есть решением рады можно будет, охож вот так вот, охож вот так вот, охож знак бесконечности. Ну, отсутствие четкого перечня областей в конституции, как есть сейчас, говорит о том, что люди, которые писали эти изменения, а я знаю, что один из авторов просто называет этот район Лугандоном, это главный инициаторы и идеолог этих изменений, потому что ну вот, вот такое законотворчество, такой уровень законотворчества в слуге народа», значит, они не видят Донбасс вообще в составе Украины. Ну Мне кажется, не только… И, и вот это не федерализация, как они нас пугают, а именно вот, вот этот момент, когда голосами 254 ничего не соображающих просто гурвиноков ну, людей, да. Можно изменить без референдума, причем. Вот сейчас по действующей конституции только э, территория Украины меняется только э, после референдума. Вот без референдума э, они смогут изменить, э, ну и в принципе легализовать любой распад Украины. Вот это вот это сейчас э, внесено на днях от имени президента Зеленского. Зачем это сделано, я не понимаю, но то, что это еще очередной раз обвалит его рейтинг, это очевидно. Ну Я думаю, что мы с тобой просто чуть попозже сделаем более глубокий анализ, когда там, станет там понятно. Там нечего анализировать, уже все понятно. Вот. Или, станет, или к среде станет понятно вообще, что происходит. Но, кстати, референдум это симптоматично. Ведь, во-первых, референдум он входил в перечень первоочередных законов, которые обещали принять ну, Зеленский, а потом уже Фракция слуги народа. Нет, референдум это, так сказать, акт, который должен был произойти по рынку земли. Он как-то тоже, сейчас я смотрю в этой дискуссии, вот то, о чем ты рассказывала, как-то и референдум потерялся. Опять же. Ну а теперь, собственно говоря, зачем? У нас же прямое, прямое народовластие. Есть префект, он народ. Он и будет, собственно говоря властвовать. Я не ну как бы жду, когда под, под префекта тройки появятся, как бы, э, да и все. И сп... Не только администр... админи... администрирование, но еще и судебная ветка власти, как бы упростень. Помнишь, как в фильме «Убить дракона»? А где народ? Народ ожидает э, с вечера за углом. Так это же не народ. Это хуже, чем народ. Это лучшие люди города. Да? Поэтому вот лучшие люди города будут управлять ну, непонятно, непонят, причем непонятно чем, понимаешь, если э, ну, как бы административно-территориальное устройство страны становится пластичным, из которого верховные вот опять же такие вот эти вот 250, так сказать, господи, найденышей э, начнут лепить не, не пойми что. И ведь им же как бы мозг промывают. Ну, как как как им сказали, так они и побежали. И на важные вещи, на важные законопроекты у них времени нет. Читать и писать законы у них времени нет. Ну, тож не полупроводники. Полупроводники ну, скажу, и горный да. бизнес у них время есть. И вот такое вот вносится, причем точно я понимаю, что это извне взяли, парохобота, вытащили из нафталина Но... и написали. З... Давай, вот если финализировать, да? Давай. А Голосование рынка земли обвалит рейтинг президента процентов на 15. Легализация игорного бизнеса еще процентов на 5. Отмена транзита, но ну это еще, я думаю, процентов 10. Транзит в совокупности с ростом тарифов. Это, это, это крышка такая бетонная, знаешь, очень мощная. Дальше можно не складывать, но повышение цен, которые и обвал гривны, который случится после Нового года. Но плюс, это как, как, когда лопнет пирамида ВГЗ. Плюс да? когда самоуправление а, вот поймет, что президент относится к ним вот таким образом, как они сейчас внесли. То есть с Нового года можно прогнозировать обвал рейтинга президента процентов на 25. Ну давай вспомним, что предыдущая попытка принятия предыдущего закона о децентрализации, она привела к трагическим событиям. Она привела по другой причине, потому Рады. что в 18-м пункте переходных положений mm -hmm. был как раз особый статус Донбасса и Парахоботский парламент прошлого СССР. Не хотел его голосовать, и четыре нацгвардейца погибли как раз из-за этого, для того, чтобы объяснить, почему они не проголосовали. То есть, пришлось, это как на, схема, думаю, была такая же, как на Майдане. Пришлось убить своих для того, чтобы объяснить, вот мы пытались голосовать, но мы не проголосовали. Ну, вот мне, у меня складывается впечатление, даже если отойти, например, от э, реакции со стороны улицы, у меня складывается впечатление, что э, вся... Так называемая команда Зеленского, команда З и в лице кабинета министров и в лице парламента она четко работает, то есть даже не на обвал рейтинга, да, а по сути дела на блокировании, любых инициатив, здравых инициатив со стороны Зеленского ну, как бы, в пользу внешних бенефициаров. В близком окружении Зеленского нет, нет экспертизы того, что от его имени вносится. И если ему сказали красивое слово децентрализация, то надо было, наверное, почитать. Децентрализация это или вот то черти что, которое мы ну, втор... с землянским вам описываем. Полное, да, полное отсутствие второго мнения. То есть, когда ты не испытываешь сопротивления, а ведь посмотри, вот это видео про Хоровод, оно очень четко показало, то есть, манипуляторы, лизоблюды, э, как бы создатели там вот этих вот теплых ван. да, то есть вот кто окружает зале. А если тебе не на кого опереться, если ты не испытываешь сопротивление, как бы и не можешь опереться на кого-то вокруг, ты в конечном итоге ну, проваливаешься в общем, мы предупредили На Наше дело, так сказать, прокукарекать, а там хоть и солнце не вставай э, С вами был один Пароход Киса, Р... ося да подписывайтесь лайкайте рассказывайте о нас своим друзьям хвалите нас всячески пишите нам комментарии ну и мы же до новых встреч мы ждем от вас так сказать обратной связи пока снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход